Ольга, здравствуйте, очень рад вас видеть, спасибо большое, что вкликнулись, что пришли с нами на связь, вы наша студентка, какой поток, напомните, пожалуйста, когда Шестой вы по... Шестой поток. Шестой поток. Молодцы. Очень у нас классный такой развернутый отзыв, уже наверняка что-то изменилось, если не против, я вам позадаю вопросы, поспрашиваю, как у вас дела, хорошо? Конечно. Хорошо, Ольга, расскажите, пожалуйста, до того, как вы пошли в риэлторство, я знаю, что вы пришли с нуля, да, что вы до этого не занимались, вы не работали в сфере недвижимости. Нет, а, нет. Чем занимались до этого, что у вас было и почему решили вот так кардинально пойти, вот, ну, как бы не каждый решится сразу идти в риэлторы? Ну, во-первых, я, как говорила раньше в этом отзыве, мам троих детей, угу. сидела в декрете, я без работы, если честно, не могу мне надо всегда чем-то заниматься, чем-то двигаться. Я рассматривала разные варианты. И натяжные потолки, чем я только не смотрела, как бы в интернете штудировала, смотрела, чем бы заняться. Потому что ну, мне работа нужна всегда и везде, я не могу сидеть на месте. Вот. Было два толчка в это направление. Первое, когда я купила квартиру в Геленджике да, самостоятельно, была оригинальная сделка, причем я не выезжала даже в Геленджик, тоже так на как-то uh -huh. закатилась там квартиру на море с мужем, и вот мы и приобрели. Вот Второй толчок был, когда я решила продать собственную квартиру, не было у меня звонков, и тут висело объявление на подъезде, что купим квартиру в вашем доме, я позвонила, мне тут же привели клиенты и сказали, что комиссия 100 тысяч, и я подумала, стоп, я же сама могу это все сделать, почему бы и нет. Вот, причем как бы э, э, ловила себя на мысли, что на протяжении 12 лет совместной жизни с супругом мы каждые два года переезжаем. То бишь, у uh меня -huh. одно место надоедает, мы продаем, покупаем, и таким образом где-то там 4-5 лет, ну по статистике, каждые два года получается. Uh -huh. вот. И всем этим занимаюсь самостоятельно тоже. Вот. И думаю, если люди берут такую комиссию, почему я не могу uh -huh. заняться этим? И я сразу обрубила все до этого варианты, чем заняться. Я начала работать в этом направлении. Я начала искать в интернете, как открыть свой ИП, как заняться этим бизнесом. Вот, а тут я наткнулась на Дарью. Почему я кликнула? Кликнула потому, что когда я выбирала квартиру в Геленджике, естественно, я смотрела все видео всех риэлторов. И лицо Дарьи мне было уже знакомо. Поэтому думаю, посмотрю. И не ошиблась. Я очень довольна, что я попала на ваш курс. Он мне очень помог, и вот теперь я тоже риэлтор. Классно. А не было сомнений, что регион маленький, небольшой, у вас город, сколько населения? 55 тысяч человек. 55 тысяч. Не было сомнений, что регион небольшой, что продавать будет нечего или некому? Были такие вообще идеи? Конечно, сомнения такие были, вы видели по моим вопросам, которые я вам задавала, что у нас в основном только вторичка, у нас одна новостройка. Вот, хотя сайт я сделала на новостройку, причем ну, не, не жалею даже, да, но тем не менее, как бы сейчас плавно перехожу на вторичку, вот в субботу я планирую уже заниматься сайтом на вторичку. Ну, то есть сейчас у вас есть сайт на первичку, он дает какие-нибудь заявки, э, а. ответит, что вы будете только запускаться. Да, и причем я на первичку сайт отключала, отключала, а -а -а. я уезжала в отпуск и полностью отключала сайт на первичку. Вот, но до этого момента у меня было 27 заявок, mm -hmm. причем mm -hmm. они такие, как бы, хорошие заявки, кто-то просто узнавал, интересовался, потому что у нас в городе получается это новшество, mm -hmm. было интересно людям, как это, что это, и удивлялись, когда я в 8 вечера перезванивала, только заявка поступила, сразу звоню, вот. mm -hmm. кто-то просто узнавал, кто и что я, ну, в общем, я довольна, что есть свой сайт, что вы дали эти технологии, что это все работает. Сколько на текущий момент э, удалось сделок уже вам совершить закрыть? Ну, хотя бы там предоплату взять или договор заключить. Ну, смотрите, на сегодняшний день у меня 20 эксклюзивных договоров по вторичке. Угу. А а в, а этом, продажи? в этом месяце, получается, я с Геленджика вернулась угу. 2 числа, и на сегодняшний день мы закрываем четвертую сделку. Угу. Классно. Из, Классно. из да. них две по продаже и две по подбору. Угу. А я слышал еще, мне вот уже э, птичка донесла, что вы офис открываете, да? И, да, уже открыли офис, 15 числа он у нас функционирует, правда, с перебоями, в связи с тем, что у меня маленький ребенок, и не всегда получается там находиться, но, тем не менее, да, офис открыли с 15 числа. числа. Начинали мы, я помню, с балкона, продавали, и никак Я не... сейчас сижу на балконе, с которого а, я начинала. Понятно, классно. Как была ли какая-то реакция, вот я слышал тоже конкуренты, да, у вас там есть какие-то, э, как отреагировали ваши конкуренты, особенно город маленький, всех сразу на глазах, когда появляется новое, как это, все сразу внимание приковывают. Как, как отреагировали кон конкуренты ваши? Ну, негативно, некоторые э, реагируют негативно, но ну, как бы, как я уже писала, что я маленько сначала руки опускаются, да, потом я забегаю быстренько на ваши Вебинары, дух у меня снова mm -hmm. поднимается, я работаю дальше. Без, Правда, негатива... Без негатива, я так понимаю, никак быть не может, потому что, ну, конкуренция, значит, в правильном направлении работаю. Согласен, всегда, всегда, всегда, если есть сопротивление, значит, идешь в правильное направление. Я тоже так решила, поэтому, даже когда их клиенты уходят к ним, я ее отпускаю спокойно. Я не борюсь за каждого клиента, я отпускаю их спокойно. Я считаю, что с вашими технологиями у меня будет достаточно клиентов. Спасибо, спасибо. Какие инструменты, вот, вот сейчас уже прошло довольно много времени, а, с момента прохождения курса, а, что вот больше всего, какие самые мощные инсайты, что вот вы самое ценное вытащили для себя, что вы сейчас понимаете, что это вообще мне дико как нужно, без этого я теперь вообще в жизни не смогу, это прям очень надо. Да вообще все, все. Все, mm -hmm. что вы даете, все очень надо. Мало того, я, мало того, что я открыла офис, я еще взяла человека на работу. Вот. Mm -hmm. И у mm -hmm. нас в городе никто подборкой, оказывается, не занимается. А в основном как бы люди ищут сами, приходят уже к риэлтору, чтобы просто провести сделку. Интересно. Да. На что я своей сотруднице объяснила, что мы каждого клиента ведем, даже если позвонили по нашему объявлению, и Их не устроила там либо квартира, либо планировка, либо что-то еще, мы его берем в охапку и ведем дальше. Мы не отпускаем его просто так. Мы выясняем потребность его и начинаем подбирать. И за счет этого, получается, у нас пошли рекомендации. Ну, я думаю, что за счет этого, скорее всего. А как вы знаете, город маленький, и у нас как бы рекомендации уже расходятся. Вот сегодня две заявки поступила на продажу квартиры, завтра идем фотографировать. Также выставлять на продажу. Авито, конечно, пока мы пользуемся, повторички пользуемся. Mm -hmm. В вот, субботу пытаюсь, ну, хочу начать настроить сайт уже на вторичку. И будем mm -hmm. уходить mm -hmm. с Авито. не тратить, у вас поток шел большой. Да, и я посчитала, что на сегодняшний день 20 объектов у меня. Да, На Авито мы тратим, грубо говоря, 5000 в месяц. Mm -hmm. На сайт, вот по первичке у меня на сайт ушло можно озвучивать? Конечно, конечно. На сайт у меня ушло 10 тысяч на рекламу. Из них получается 27 заявок и в итоге 400 рублей на одного человека. Я считаю, это очень хороший показатель. Тем более, если база будет увеличиваться, мы сэкономим, имея свой сайт собственный и имея заявки. да, И там может быть неограниченное количество объектов. Поэтому... что да. Учитывая, что на текущий момент у вас всего по одной новостройке сайт, а на вторичке у вас будет большое количество объектов, но конверсия будет выше, и да. цена заявки, вероятнее всего, будет дешевле. Ну, то есть это вам скорее, скорее к этому надо приступать. Причем я вас не послушалась, я сделала только это, рекламную кампанию, только по городу, я даже не стала делать по региону, тем более по России, но все равно заявок достаточно. Кто-то просто интересуется, кто-то на вторичку, таким образом с первички выходит у меня на вторичку заявки да. идут. Я довольна. Какие ваши дальнейшие планы вообще? Ну, есть, есть видение на ближайшее будущее? Конечно, развиваться дальше. Ну, у вас есть какая-то такая глобальная цель? Ваша, ну, вот, вот это у меня точно будет. Я прям понимаю, я верю в это, я знаю, что вот это однозначно мне посильно. Я вот это получу там. Ну, рано или поздно у меня это будет. Там, про, не знаю, визуализируйте, может быть, какая у вас компания, или там э, сколько вы сделок делаете, какие у вас цели, поделитесь, если не секрет. Цели, но ну, я хочу, амбиции, конечно, у меня большие, но хочу быть на уровне хотя бы с этажами, а если получится, то и выше. Круто. А почему бы и нет? Согласен, согласен. Выпускников у нас много, есть с кем сотрудничать, правильно, на данном этапе, тем более рекламу мы раздаем, что работаем и по регионам, ну по всей России, вот, и люди обращаются. Люди обращаются с недоверием пока немножко, но обращаются. Ничего страшного, в регионах некоторых а, технологии приводят с опозданием, но лучше туда залезть первым, лучше первым быть, кто ее принесет, это однозначно. Спасибо вам еще раз большое, что вы уделили внимание, уделили немножечко времени, поделились своими победами с другими ребятами, потому что для многих это важно, многие не решаются, многих не хватает запала, не хватает. Энергии, веры в себя, веры в нас, веры в еще что-нибудь, и они сидят на месте. Вот такие видео, как вы, когда настоящие люди показывают, что можно, нет препятствий, у кого каждого свои оправдания, у кого-то нет офиса, у кого-то нет еще чего-то, не хватает им вечно, что можно, и обладая ресурсами, теми, которые есть здесь сейчас, решить свою проблему и быть сначала мамой в декрете, а через месяц уже владельцем собственного бизнеса, с офисом, и хотя бы с одним наемным сотрудником, это уже прогресс, это очень круто. Ну и трансформация, мне кажется, просто на глаза. Спасибо вам большое, что поделились, и я уверен, на вашем примере. Вашему примеру последует еще много человек, а мы постараемся сделать так, чтобы ну, об этом узнали. спасибо вам, вам тоже спасибо большое за технологии. Хочу сказать, у кого не хватает запала, приходите на вебинары Дарья и Антона, и запала хватит надолго. Я поэтому время от времени к вам заскакиваю, хотя привет передать. Даже буквально 5 минут послушать всего этого, и уже можно идти дальше новыми силами. Спасибо вам большое, что приходите в гости. К тому же есть чат. В чат мы сейчас решили развивать уже более так плотно. Туда будем каждую неделю информацию публиковать, поэтому активность там должна вырасти. Поэтому в чате тоже дружим, общаемся. Некогда, не поверите, никогда. Некогда. Понял, <смех> <смех> спасибо еще раз.